Лучше поздно, чем никогда. Проскочившая на неделе новость о том, что в морскую авиацию поступили первые новые самолеты Су-32, заставила задуматься. Радоваться. По нашим странным и непростым временам, однозначно. Вопрос только стоит в том, насколько глубоко нужно радоваться, потому что в целом дело с российской морской авиацией обстоят. Давайте просто посмотрим на цифры и подумаем, как они обстоят. Весьма рассчитываю на то, что наша экспертная прослойка согласится с тем, что над морем самолет — весьма важная боевая единица. Так пошло еще со Второй мировой войны, мало что изменилось сейчас. Когда-то в другой стране, военное командование это прекрасно понимало и у Советского Союза была просто роскошная морская авиация. Ее численность превышала тысячу самолетов различного назначения — ракетоносцев, штурмовиков, бомбардировщиков, истребителей, противолодочных и транспортных самолетов. 2008 год стал черной вехой в истории морской авиации, в ходе реформ господина Сердюкова была окончательно ликвидирована морская ракетоносная авиация. Оставшиеся на лету ракетоносцы Ту-22-3 были переданы в ВКС. Впрочем, от сотен самолетов МРАВ МФ к тому времени осталось несколько десятков работоспособных единиц. Да и то в связи с ликвидацией морских ракетоносцев, например, Ту-22-м Три Тихоокеанского флота были перебазированы из Советской гавани аж в Иркутскую область, в Усольский район, на аэродром «Белая». Насколько оправдано убрать бывшие морские ракетоносцы от берегов на две с половиной тысячи километров, судить не берусь. Но то, что 444-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк, Куда влили самолеты 568 отдельного смешанного авиационного полка не стоит рассматривать, как большое подспорье флоту, это факт. Бомбардировщиков и ракетоносцев в составе авиации флотов не осталось. Это большое достижение в реорганизации флотских структур, направленных на усиление боевых возможностей флотов. Хорошо, что не успели реформировать штурмовую авиацию флотов. И на сегодняшний день еще остались 43-й отдельный морской штурмовой авиаполк Черноморского флота и 4-й отдельный гвардейский штурмовой авиаполк Балтийского флота. Само название «штурмовой полк» весьма условное. По выполняемым задачам морские штурмовики ближе к сухопутным фронтовым бомбардировщикам, поскольку целями для морских штурмовиков являются как удары по кораблям, так и по береговым стационарным целям. Потому главным морским штурмовиком является Су-24. Но этот самолет не может нести противокорабельные крылатые ракеты. Основным ракетным вооружением Су-24 являются управляемые ракеты малого и среднего радиуса действия, способные работать против целей на берегу. Су-24 может отработать своими ракетами и по кораблям, но эффективность таких ударов будет более чем сомнительной. В основном из-за радиуса действия вооружения, который просто заставляет штурмовик подойти в зону действия корабельной ПВО. Вообще, скажем прямо, Су-24 откровенно устарел, как ударный самолет. Его применение еще оправдано в таких странах, как Сирия, где у противника нет нормальной ПВО, но действия против современных кораблей, оснащенных современными средствами ПВО может быть и будут успешными, но вопрос, какой ценой. Есть мнение, что эта цена будет очень высока. Су-24 на вооружении с 1983 года. И как его не модернизируй, он остается старым фронтовым бомбардировщиком на службе у флота. Су-30М-2 это несколько иной расклад. Это самолет следующего поколения, а если брать су 30 то туда воткнули все что только можно от Су-35. Да, сам по себе Су-30 тоже язык не поворачивается назвать современным истребителем. Как и истребитель как раз, Су-30 даже в последней модификации проигрывает тому же Су-35. А вот как штурмовик Су-30 смотрится довольно перспективно, ведь самолет в состоянии применять две противокорабельных ракеты, дозвуковую да Х-35 и сверхзвуковую Х-31. Х-35 мощнее в плане боевой части, 145 против 95 килограммов, но медленнее, чем в 31. х 31 это ракета с весьма большой степенью вероятности проникающая через почти любую корабельную ПВО, будучи применяемой массированно. Однако у нее все те же недостатки, небольшая дальность полета. Есть модификация х 31 ат у которой дальность увеличена на 50 км по сравнению с Х 31 а дальность полета 110 км, но радиус действия зура М6, которой оснащаются американские корабли, составляют 240 километров. Отсюда понятно, что применение этих противокорабельных ракет будет весьма и весьма непростым делом. Х-35, лучше. Да, можно сказать, что это наш гарпун. Ее можно запускать с большего расстояния, вне зоны действия корабельной ПВО. Правда, для стрельбы с больших дистанций нужна соответствующая РЛС. Пума и Тигру Су-24, это в целом позавчерашний день. Барсу Су-30 уже лучше, но уверенный радиус боевой работы не более 100 километров. су 30 будут оборудованы изделием А035 «Ирбис» все от того же Су-35. Но «Ирбис» с пассивной фазированной антенной решеткой потребляет энергии на порядок больше, чем «Барс», так что в рамках модернизации пришлось менять двигатели АЛ-31Ф на АЛ-41Ф все от того же Су-35. Генераторы двигателей Су-35 рассчитаны на большие нагрузки и с ними Ирбис будет работать без проблем, поскольку это его генераторы. РЛС Ирбис позволит су 30 два, главное, увидеть цель и осуществить пуск ракеты не просто с большой, а с безопасной дистанции. Да, это будет 35, с которой ПВО корабля будет справиться легче, однако это уже предмет отдельного обсуждения. Нам же важно, что модернизированный Су-30 способен не просто дать пилоту шанс на выживание, самолет может обеспечить выполнение боевой задачи по противодействию кораблям противника без лишних и ненужных потерь. Однако четкой информации о том, какие самолеты получат в штурмовых полках морской авиации, нет. Было бы просто прекрасно, если те Су-32, о которых речь шла выше, встали бы в строй. Но есть и информация несколько иного плана, менее оптимистичная. Некоторые источники говорили, а косвенно военные подтверждали, что в самолетах первых серий, поступающих на перевооружение полков морской штурмовой авиации двигатели будут не АЛ-41Ф, соответственно и РЛС будут не Ирбисы. Учитывая, что других двигателей и БРУС у нас просто нет, значит, эти су 302 не такие уж и СМ-2. В принципе, в любом случае, это лучше, чем Су-24, с этим спорить сложно. Войны тем более, завтра вроде бы не предвидится, так что есть время собрать те самолеты, которые были первоначально озвучены. То есть су 30 Некоторое количество самолетов переходного этапа, это не страшно, если их сменит реальные самолеты той модификации, о которой говорилось изначально. Еще было бы очень неплохо, если бы морские штурмовики получили в свое распоряжение современные средства поражения противника. Конечно Ха-35, на вооружении с 2003 года, и Ха-31, на вооружении с 1989 года, с натяжкой можно назвать современными, но обе они из 70-х годов прошлого века. Обещали гиперзвуковую ракету «Воздух-поверхность», но для работы по объектам береговой инфраструктуры противокорабельных ракет не предвидится. Но ведь есть «Оникс», который вполне может получить прописку на Су-30. Смогли же индусы на своих Су-30 использовать доработанную версию Яханта, экспортного варианта «Оникса». «Брамос» вполне нормально размещается на индийских Су-30, почему нельзя доработать «Оникс»? Ведь ракета изначально создавалась как ПОК воздушного базирования. Давайте просто прикинем, сколько понадобится Су-24 с ракетами типа Х-29 или Х-59, такими же древними, как и Носитель, чтобы причинить хоть какой-то вред современным эсминцам типа американского Арли Берг или британского дефендера. Даже слабачок-британец может очень резко показать зубы, которых у него 48. Ровно столько ячеек в ПУ Силвера 50 для ракет S-130 с, с дальностью стрельбы до 120 км и ракет малой дальности S-115 с, с дальностью стрельбы до 30 км. Сколько шансов у Су-24 в таком деле? Су-32 с современным ударным вооружением смотрится намного перспективнее. Су-24 не просто устарел, он устарел настолько, что о применении его против современных кораблей вообще не может идти речи. Подобная атака будет бессмысленной и беспощадной по отношению к летчикам Су-24. Поэтому перевооружение двух оставшихся полков морской штурмовой авиации на более современные самолеты можно только приветствовать. И естественно можно и радоваться. Но оптимизм стоит выражать тогда, когда перевооружение завершится. Возрождение российской морской авиации можно начать и таким образом. Главное, не останавливаться. Всем спасибо за просмотр.